Всем привет! Мы компания Агнеза, и мы участвуем в выставке Интерстрой Expo 2021. Традиционно мы участвуем в этой выставке, и в этом году также решили представить все свои новинки, все то, над чем мы работали целый прошлый год. Несмотря на то, что это был год пандемии, наши разработчики и технологии трудились по поте лица, и сегодня мы представили более 10 новинок, а за одну из них, звукоизоляционную гильзу, Агнеза ПГЗ даже получили высокую награду в конкурсе «Инновации в строительстве». За три дня выставки к нам пришло огромное количество посетителей, клиентов. Мы со всеми общаемся, радуемся тому, что люди интересуются огнезащитой и темой безопасности, и тому, что мы можем им помочь, потому что наши решения самые передовые и конкурентноспособные. Это не единственная выставка, в которой мы участвуем и приглашаем вас всегда посещать наши стенды, потому что вы не уйдете от нас без подарков и без ценных знаний об огнезащите.